Всем привет! Добро пожаловать на наш канал или добро пожаловать назад на наш канал. Если вдруг вы не видели начало нашего чудесного путешествия по созданию собственного прицепа Капли, то вот где-то здесь наверху и по ссылке внизу в описании будет начало всех наших прекрасных страданий. Пожалуйста, заходите, смотрите. А сегодня, друзья, у нас знаменательный день. Мы, наконец-то, разбираем наш прицеп для того, чтобы в скорости, я надеюсь, вынести его уже на улицу. Но сейчас мы его разберем, мы его будем еще дополнительно обрабатывать, тоже все это обязательно увидите. Вот, но... В общем, это большая веха вообще-то в нашем строительстве, потому что наконец-то, наконец-то мы уже движемся чуть-чуть к выходу <laughs> на свет божий, и на улице уже запахло весной, март месяц, через пару месяцев мы уже планируем свое первое путешествие, поэтому нам нужно немножко уже ускоряться для того, чтобы все успеть сделать. Друзья, но еще другая у нас немного новость, тоже приятная. К нам, наконец-то, пришла наша сетка. Это стекловолокомный финиш 163. 3 грамма на квадратный метр. Будем ее приклеивать к нашему прицепу к внешним стенам, крыше, крышке, и потом, в общем, для дополнительной жесткости еще эпоксидом сверху зальем, чтобы, в общем, влага не проникала, чтобы было дополнительное грязеотталкивание как бонус. Ну и плюс, конечно, это даст нам дополнительную жесткость всей конструкции. Привет из погреба, <смех> а, в общем, хотели показать, что мы, в общем, доделали наши рундуки с двух сторон, вот с той стороны вы видели уже в прошлом видео, теперь он у нас есть, и с этой стороны тоже, как видите, уже, тоже вполне себе готовый, поэтому вот так все чудесно, красиво и замечательно получилось, ну а сейчас давайте разберем прицеп, поехали! Ну что же, разломали мы наш прицеп все-таки. <смех> ну ладно, на самом деле мы его аккуратно раскрутили и все вполне себе аккуратно сложили. Ну, похоже, конечно, все это на хаос и разруху, да, вот здесь у меня э, лежит самая тяжелая часть нашего прицепа, еле вообще оторвали ее от пола. Боковушки, стенки, задняя крышка, в общем, потолок, все здесь у нас э, пока что еще в спальне находятся. И я вот вам рассказываю про прекрасную, чудесную весеннюю погоду, да, которую мы все планируем вниз-то все нести. Вот у нас Весенние мухи уже летают, а ливень-то за окном говорит нам о том, что все-таки на улицу Выносить все это немножко рановато Все это все еще нужно э, дополнительно обработать все-таки стекловолокном Чтобы оно, если уж намочиться, то, по крайней мере, это было не так ужасно С другой стороны, знаете, если мы не уедем на прицепе, мы уплывем на лодке Уж в самом крайнем случае куда-нибудь вот, дальше мы будем по частям прицеп обрабатывать стекловолокном. Тоже дополнительно в следующих видео вам это покажем и покажем подробно, потому что, наверное, в следующую неделю, а то и две мы будем заниматься только этим. Потому что частей много, с стекловолокном и покрытием мы никогда не работали, не считая того момента, когда мы подобрали неправильные материалы, обрабатывали заднюю крышку нашего прицепа, но это как бы не считается. Будем тренироваться, будем пробовать и по ходу дела снимем вам наши, наш прогресс, да, как мы что будем делать. Надеюсь, что все хорошо получится и ничего не придется переделывать и отдирать, что было бы крайне печально. Вот, поэтому на сегодня это все, спасибо большое, что были на нашем канале, заходите к нам еще, приводите своих друзей, нажимайте колокольчики, подписки, следите за нами в социальных сетях, у нас есть инстаграм, ссылка на него будет в описании, увидимся в новых видео, пока!